коллеги, с вами саков Роман, компания Адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео. После небольшого перерыва мы возвращаемся, ну а если вы скучали, то не забудьте поставить лайк и, конечно же, ваши вопросы, которые появляются, оставляйте обязательно в комментариях. Сегодня мы обсудим то, как закрылась прошлая неделя. Мы вновь видели ралли по фондовым индексам после небольшой коррекции. Также мы обсудим начало сезона отчетов, ну и, конечно, запустим, обсудим первые испытания, которые прошли уже с людьми на борту компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон слетал в космос Итак, начнем мы как раз <coughs> С того, что поговорим В целом, как прошла прошлого торгового неделя и обсудим ключевые моменты ну вообще важно опять же у нас продолжается текущая ситуация когда все коррекции которые появляются на рынке их крайне быстро откупают и несмотря на, на крайне высокую перекупленность на фондовых индексах движение все также продолжается поэтому мы на прошлой неделе видели коррекцию и по s&p 500 и по долл джонс мы чуть позже посмотрим также обязательно на графиках но пока тот же самый индекс страха который мы говорили ранее находится на минимальных годовых значениях поэтому пока технически мы видим что тренд продолжается но ну и те опасения которые на рынке появляются пока они не выражаются в те нисходящие движения о которых мы говорили на этой неделе стартует ну он уже стартовал но уже полноценно компания начинают отчитываться на этой неделе новый сезон отчетов и как раз здесь из ключевых моментов важно сказать то что на текущем момент ожидается прирост 65 процентов по сравнению с прошлым годом но ну, оно и понятно третий квартал тоже был не самый ну второй квартал был не самый лучший для фондового рынка в 2020 году ну и собственно здесь также ожидается прирост также по ключевым секторам да то есть финансовый сектор ожидается рост прибыли на примерно 115 процентов также industrial с 330 процентов и потребительских товаров 152 процента, собственно, опять же, этот квартал, да, скорее всего, тоже будет позитивным, тоже будет рекордным, но фактически таким же рекордом как это было в 2009 году после того кризиса, который, собственно, произошел. Поэтому пока никаких таких серьезных предпосылок, ну, кроме того, что будет говорить дальше уже о ФРС о смягчении, как раз, о сворачивании выкупа, да, то есть то, что сейчас тоже обсуждается то что говорил паул и вполне возможно что это также на рынок появляется но пока тренд не меняется мы продолжаем расти и также компания Ришита Брэнсона на авиороде Галактик на выходных совершили первый полет уже с пассажиром на борту. Полет прошел успешно. Ну, собственно, в этой гонке Брэнсона обогнал Джеффа Безоса, что, собственно, говорит о том, что уже подобные туристические вылеты они уже реальны и они уже вот начались. Ну, собственно, ждем открытия рынка и, скорее всего, акции компании Вирджини Галактик будут эту новость отыгрывать также позитивно. Ну и с точки зрения сезона отчетов на этой неделе как раз будут опубликованы данные по компании PepsiCo, будет также опубликована часть компаний, которые финансового сектора, также Delta Airlines, United Health, то есть ну, потихоньку начинается сезон отчетов, безусловно, дальше уже в следующих выпусках мы будем это обсуждать уже более подробно, да, и ход сезона отчетов, и как отчитываются компании. Ну а теперь давайте посмотрим что у нас происходит на рынках. И начнем мы, как всегда, с экономического календаря. В целом, понедельник, вторник довольно-таки спокойные, важных событий в, этот день, в эти дни не выходит. В среду будут опубликованы данные по запасам, как обычно, и также заявление представителя ФРС Паула да, будет сделано в среду. В четверг будут опубликованы изменения числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, и еще продолжится также выступление Паула. Ну и пятница пресс-конференция Банка Японии и розничные продажи по США. В целом неделя выглядит довольно таки а, спокойно. Но теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на ключевых инструментах. А, как раз в период своего отпуска я не смотрел практически за рынками. Но Период отпуска Лучше от рынков отдыхать Я уже давно для себя такой принцип выбираю И считаю, что это разумно Хотя бы когда-то должны быть каникулы Итак, по евро-доллару Евро-доллар у нас продолжает двигаться Вот в этом диапазоне Верхняя граница 1.23 Нижняя граница 1.17 В принципе, сейчас подходим к нижней границе И с точки зрения того, где становится движение То есть, в принципе, здесь было бы интересно Пробовать подбирать, пока мы торгуемся Как раз вот в этом диапазоне в этом боковике, поэтому вблизи отметки 1.17, 1.17.10 я для себя тоже буду искать возможности евро-доллар купить, да, зайти непосредственно на, на покупки. Возможно будет делать это и чуть раньше. В принципе сейчас уже ну, на прошлой неделе сформировался сигнал на то, что можно пробовать искать покупки, но вероятно будет еще одно движение вниз, поэтому здесь пока я подожду. По британской валюте также ситуация у нас похожа. Мы также здесь видим движение в таком боковике. Нижняя граница у нас здесь находится в отметке 1.3680 верхняя граница 1.42 собственно от нижней границы сейчас пытаемся отскочить как раз мы видели это движение в пятницу давайте посмотрим на часовом таймфрейме активное движение собственно после этого движения здесь уже в принципе можно искать сигналы на, на покупку да после того что произошло как раз в пятницу но пока здесь тоже для себя сделок не открывал но по паре американский доллар канадский доллар здесь пока у нас все еще тренд нисходящий, хотя есть попытки как раз начала восходящего тренда. Ситуация очень похожа на то, что мы видели в сентябре 2020 года, но тем не менее, пока здесь буду пробовать шортить данную валютную пару с коротким стопом. Да, буду его сразу же перемещать, если позиция откроется, ну, для того, чтобы если все-таки это вновь зарождение восходящего тренда, у нас американский доллар пойдет на укрепление против канадского доллара, то здесь я тоже буду уже переворачиваться. В любом случае для себя я поставил... Поставил здесь отложенный ордер. Примерно по максимуму, который мы видели как раз в пятницу, если случится эта коррекция, стоп у меня стоит за максимум, который мы видели 8 июля, то вот как раз в эту позицию я бы здесь тоже вошел. По паре американский доллар, японская иена, июль идет под знаком коррекции на текущий момент, да, мы смогли обновить локальный максимум, который мы видели как раз 10 марта, пока тренд также сохраняется восходящий, в принципе здесь тоже видится довольно-таки непло неплохой сценарий именно по подбору, потому что тренд у нас сохраняется, поэтому здесь я буду искать для себя возможность как раз данную валютную пару купить, но здесь пока нет сигналов как раз на то, что, ну по крайней мере по моей торговой системе нет сигналов на то, чтобы искать покупки, Если у нас будет закрепление выше максимума, который мы видели в пятницу, то а здесь я для себя тоже отложенные ордера поставлю и буду пробовать покупать пару американский доллар и японская иена. А по австралийцу. Австралиец смог в июне пробить область поддержки на 75, 75, 75 и собственно здесь пока мы видим попытки начала как раз нисходящего тренда после ухода ниже данного уровня, поэтому покупать здесь, покупки здесь выглядят немного опасными, поэтому здесь пока буду за этой валютной пары наблюдать, а по Новозеланду ситуация немного иная, здесь все-таки удерживается пока область поддержки, которую мы видели в марте 2021 года, и с текущих уровней как раз тоже рассматривали для себя возможности купить. Здесь тоже я поставил отложенный ордер. А, собственно, сегодня у нас была одна свеча закрылась выше максимума, которая были сформированы в пятницу. Сейчас началась коррекция. Вот если коррекция дойдет до моего отложенного ордера, да, где у меня стоит байлимит, то а, к этому движению я бы тоже присоединился. Опять же, а, максимально а, аккуратно. А, буду сразу же перемещать стоп-лосс уже в, за точку входа. А, ну, после закрытия, конечно, дня. Поэтому здесь а, тоже мне пока вот по этой валютной паре также сделка видится довольно-таки интересная. А, золото. А, золото после той а, коррекции, которую мы видели как раз в июне начало расти. Оставлялось здесь отложенный ордер. На тот случай, как раз что он, цена до него дойдет, сработает. Но в целом сценарий реализуется. Но опять без меня, да, здесь чуть мы пробили как раз ту область, за которую я убирал стоп лосс и после этого у нас движение началось восходящее. Поэтому в любом случае да, у меня есть акции компаний золотодобывающей, которые куплены, которые также выигрывают от роста непосредственно самого золота. Поэтому здесь пока тоже буду. Смотреть, если будет коррекция, если мы вновь придем в область 1760-1750, то тоже буду пробовать еще раз а, покупать. А индексы, ну вот как мы видим, а, лето оно очень волатильно. Да, никто этого наверное не ожидал, а, может быть, и ожидали, но в любом случае, мы видим, что а, волатильно, да, но мы все-таки движемся в достаточно узком диапазоне. То есть, а, что по Даксу, что по другим индексам, собственно, все коррекции, которые происходят, их очень быстро откупают. Поэтому здесь пока а, пока остаюсь вне рынка. Собственно, здесь мне нет интересных точек входа для того, чтобы заходить. Но в целом мы видим то, что чем ниже индекс корректируется, тем собственно, игроки все равно приходят на рынок и выбивают его обратно наверх. Но ту же самую картину мы фактически видим и по S&P 500, который сегодня также торговался уже по локальным максимумам, да, по фьючерсу S&P 500. Сейчас немного корректируемся, но в целом опять же настрой сохраняется позитивный и рост у нас сохраняется. По нефти, нефть марки Brent немного корректируется от локальных максимумов, которые были в области 76. В целом сейчас ожидается также решение ОПЕК плюс по новым квотам. Собственно, если сохранять на прежнем уровне или вдруг их будет уменьшать, то, конечно, тогда импульс движения до 80, возможно, 82 по нефти мы сможем увидеть. Ну и в целом другие индексы. Dow Jones также корректировался на прошлой неделе, пока торгуется ниже максимумов, которые были сформированы как раз мая, да, я имею в виду исторических максимум, поэтому здесь потенциал для роста также сохраняется. Ну и Nasdaq, Nasdaq. Последние два месяца как раз отыгрывает те падения, которые были предыдущие Опять же торгуемся по историческим максимумам На прошлой неделе был показан новый локальный максимум Поэтому здесь для технологичного сектора также все выглядит довольно-таки неплохо Также я еще хотел показать, как я и обещал то есть Все покупки, которые у меня происходят в инвестиционном портфеле О них я тоже рассказываю, показываю Поэтому сейчас тоже хотел показать еще одну компанию, которую я добавил в свой инвестиционный портфель и, кстати, пришла мне эта идея, ну, точнее, я решил ее добавить в свой портфель как раз после вебинара с Александром Элдером. То есть, это, скажем так, вот на подобных вебинарах, которые мы проводим с Фуадом, с Александром. Это такой дополнительный research. Да? То есть это была идея Александра, то есть он изучал акции этой компании. А мне они тоже показались интересными. И я решил тоже разбавить свой портфель взят для себя эту бумагу Это бумага компании Zillow, компания которая работает в сфере недвижимости они делают приложение где как раз размещают объекты которые происходят по которым происходит продажа акция на работу компания работы уже довольно таки давно сейчас несколько поменялись показатели насколько я помню то есть пару недель назад когда я ее добавлял они были гораздо лучше но возможно компания опубликовала данные по убыткам ну, в целом мы видим что а, на текущий момент а, у компании растет очень активно растет выручка а, но а, пока на прибыль в прибыль они еще не вышли поэтому здесь тоже а, довольно таки интересная бумага. И плюс а, опять же почему мне стало интересно зайти до да, зайти в эту бумагу это а, потому что по ним была довольно таки большая коррекция да, вот сейчас я тоже добавлю на, на график как раз а, эту бумагу до да, чтобы а, Показать, где я ее покупал. То есть после коррекции, которая была, то есть, в принципе, здесь потенциал для роста остается довольно-таки неплохой. А, До да, порядка 77%, если мы придем к тем уровням, которые мы видели в феврале 2017 года. А, конечно, это может случиться не сразу, но. Такие хорошие бумаги мне нравится подбирать после того, как как раз происходит коррекция Ну и в целом по моему портфелю сейчас также небольшая коррекция по нему происходит. Скорректировались компании из индекса Dow Jones. Продолжается пока еще коррекция по высокотехнологичным компаниям. Да, то есть Alteryx, Nikola, Alibaba также довольно-таки сильно скорректировался за последние пару недель. Но в целом это было пока ожидаемо. То есть это долгосрочный портфель, я его также продолжаю держать а, и обязательно также продолжу рассказывать о новых изменениях, а, которые в нем а, происходят. Ну а на сегодня это все, с вами был Исаков Роман, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся через неделю а, и а, поговорим о том, что происходит на, на рынке. Всем спасибо за внимание и до свидания.